25 октября Приморский край Утром было минус 5 Вот такой лед Я не знаю пробью или нет А пробил Вот но вот такой лед Минус 5 Для чего я это говорю Сейчас пойдем на огород Не выключая камеры И посмотрите Вот Это у меня хоризонтема Там дальше желтенькая тоже хоризонтема а там клубника Вся красная от мороза Ну, видите, в каком состоянии Вот это лилия, Ну, конец и вот Минус 5 Вот в таком состоянии мой огород Сейчас, не выключая камеру Пойдем в теплицу Я хочу вам показать, что такое Неотапливаемая теплица Неотапливаемая При минус 5 Вот она моя теплица Как там чувствуют себя мои растения Ох, нихера себе! На, на, на огороде все погибло. А тут... Вот такая красота. Вот. <смех> только начинает распускаться. Да чего какой-то тупой цветок, честное слово. Вот завтра зима, а он только начинает цвести. только только Но хочу задокументировать, что он ну, прекрасно чувствует. Не то, что на огороде там уже пипец ему. Но это вот прекрасно чувствует. Дальше. Декоративно-лиственная бегония, вон, отлично чувствует. Вечно цветущая бегония, прекрасно чувствует. Дальше, <coughs> гергин, Тоже все хорошо, хм, интересно. Э, розы, отлично, все хорошо. Гипестис, прекрасно. Э, гвоздика, да шикарно все. Бегония, простая бегония клубневая, да нормально все. <coughs> а вот... Калеос мой загнулся а, Зачем я оставил? Для проверки на температуру Хотя можно было Хотя бы половину занести домой Дальше Вот тоже какой-то тупой цветок для меня Декабрист Три года не цвел Сейчас вот стало холодно Вон они скоро зацветет. бутончики Холод нужен было. блин, <смех> без холода, но ну, никак не может. Дальше. Значит, вода в бочке меня не замерзла. Вот здесь на стенках измороз, естественно. Понятно, да? Дальше вот декоративно-листы на бегоне тоже хорошо. Я хочу ее выкопать сегодня, да занести домой. Сколько можно. Калы. Ну, тоже прекрасно чувствует себя. Цветет даже. Вот. Вот, вот такой расклад. Там гелихризм. Ну, он подвял. Ну, хотя ничего. ничего. Вот что дает вам неотапливаемая теплица. Теперь решайте, стоит ли ее делать. Кстати, вот могу показать температуру земли, что очень важно. Может не видно, я так скажу. Плюс 8. Вот плюс 8. Да? Температура Земли и температура воздуха плюс 3. Но ну, было минус 1 утром. Вот в таком состоянии. Осенью. И еще можно сказать, что когда будет весна, вот, она быстрее отойдет. Вот, то есть где-то ну месяц осенью дает плюс. И на месяц раньше. А весной только нужно смотреть что вот опять же вот я заметил вот увявший ну, тоже калеус бывший зря не занес зря погиб он блин такой колеус был интересный вот а теперь решайте стоит ли если бы теплица была отапливаема то проблем-то нету может круглогодично выращивать дело в том что очень много у вас идет отопление сюда и делать дровяное отопление это нереально потому что зимой будете вставать через каждые два часа будильник ставить вставать и сюда в печку подкидывать ну или здесь будете спать в конце концов не не выходя нормальный ход ну как-то для себя человеческие условия поставить а чтобы и она была отапливана теплиц обязательно две стенки должны быть и тут должна быть стенка двойная желательно с поликарбоната да вот посчитайте какие траты вот железную теплицу я вам не советую потому что тут жара летом бывает до плюс 50 может и плюс 60 вот эти вот ваши стойки деревянно то не нагреется, а если железная стойка, она так нагреется, что у вас поликарбонат, он очень быстро будет стареть. Никто об этом почему-то не говорит. Или между вот железной стойкой и поликарбонатом нужно какую-то прокладку ставить. Ну, типа фольги вот такой-то. Иначе поликарбонат... У меня вот сверху поликарбонат. Солнце вот так вот падает, хотя он с слоем. Он на второй год уже начал такие вот становиться хрупким дело в том что там же конденсат а как же а как же думали конденсат прямо внутри потому что воздух он проникает туда сквозь поликарбонат он, он поликарбонат впитывает он гидроскопичный. И когда там много влаги они собираются в капельки и прямо вот такими каплями туда бежит так вот когда поликарбонат новый он, естественно, вот эта вода превращается в лед, расширяется, но ничего не происходит. Поликарбонат не лопается по той причине, что он еще новый и гибкий, пластичный. А вот когда 2 года два он подстоит, вода начинает превращаться в лед, конечно, разрывает. Дальше еще этот поликарбонат как-то нужно крепить и шурупами прикручивать, а они, извиняюсь, железные. А железное опять солнце нагревает так, что вокруг поликарбоната, вот так вот, э -э, вокруг шурупа железного поликарбоната вообще рассыпается, в говно превращается. Даже говорят, вот термошайба, они тоже рассыпаются. Нагреваются от этого шурупа, пересыхают и <свы> выкрашиваются. Я читал об этом, то есть видел на ютубе. На, на так что, ну, такая картина. Ну, конечно, розы надо прикрывать. И, э, сейчас вспомнил, стоит ли заносить снег? Ну, стоит, если, если вот так вот накрыть, если нечем накрывать, ну, листвой там или чем-то можно накрыть. Можно снегом вот так вот горку сделать. Вот, а когда морозы самые пройдут, снег убрать. Куда их мне заносить, выкапывать? Ну, соседка выкапывает каждый, э, каждый осень розы, а я не хочу. Куда мне? Столько возни, господи. Да пусть зимует. Она, ну, привет, наши шиповник. Я думаю, ничего не будет. Единственное, что... Да и хризантему не буду. Она, думаю, хорошо зимует. Кстати, по последнее время напала на нее вот такая вот какая-то черная мошка. Ну, думаю, ей уже пипец. И тут немного. Я не опрыскал просто руками собирал. Вот. <свят> так что хризантемы и розы я оставляю. Кстати, хризантему я вот эту сейчас начеренкую и тоже домой. Вот такая общая картина. Что такое неотапливаемая теплица, если кто-то не знает? Месяц дает. Ну там все на огороде все погибло, а тут ну <свят> все хорошо, <свят> просто чудесно даже. Что тебе надо? Я не знаю, какой-то цветок Ну, рост бы он цвел Сначала мая, скажем даже. Вот, отлично И пусть все лето вот в таком состоянии Вот, нет Ну, на улице ж погиб Ну, еще для этой красоты Теплицу делать? Приходить любоваться Не, ну, можно выкопать домой Ну, дома сколько там На подоконнике в месяц Раз-два общался И все